Хорошо морозным зимним утром Настает, когда зимой рассвет Дома так тепло и так за окном лишь лунный свет. Утро зимнее, как в сказке город, А зима над городом царит. Белоснежный, хватный, все в сугробах. Над земли с морозным утром спит, А над городом царит зима. Утро зимний рассвет ласкает, Тротуары, парки, скверы и дома. На земли сутра морозное встречает, А над городом царит зима. Утро зимний рассвет ласкает, Тротуары, парки, скверы и дома. На утра морозное встречает. Серебриссимо макушки сосен, на ветвях искрится белый снег. Лишь мороз свой взгляд коварный бросил, Утро пробудив просвет, Хорошо морозным зимним утром Настает, когда зимой рассвет. Дома так тепло и так уютно, За окном лишь лунный свет. Над городом царит зима. Утро зимний рассвет ласкает, Таратуар, парки, скверы и дома. На земли суп травморозная встречает, Над городом царит зима. Утро зимний рассвет ласкает, Таратуары, парки скверы и дома. Нас здесь, constru田 морозная встречает, А над городом царит зима. Утро i рассвет сердит на Арктрон парки, скверы и дома. Нас здесь, constru田 морозная встречает, А над городом царит зима. Утро i рассвет ласкает. Туалары, парки, сквиры и дома. на русский язык.